Так, всем добрый день! Ваше внимание предоставляется распаковка подставки под колонки фирмы FIX тип модели SS01 Кстати, если закрыть и набрать в поисковой системе тип SS01 то фирмы, производящие данный комплект будет очень много так, ну в данном случае то есть, китайцы как обычно скопировали ну и создали фирму так чем характерна данная стойка то есть она выдерживает как внимательно посмотреть ну, во первых выполненной стали то есть телескопическая штанга минимальная высота 680 миллиметров ну и максимальная 1100 мм. То есть от 0,68 до 1,1 метра. Внутри можно разместить кабель, но кабель при если у вас колонки подключаются непосредственно при помощи этого кабеля, а не штекера. Внутри штекер очень сложно пропустить, потому что диаметр очень небольшой. Так, ну и вес колонок выдерживает вроде как до 4,5 килограмм. Так, ну и себя представляет обычная стойка внизу 4 луча в виде звезды. Только единственная из четырех состоит звезда конечности. Так, ну и крепление колонки пластиковая. Ну и непосредственно устройство для увеличения уменьшения высоты данной стойки так внутри находится должно находиться две стойки то есть попарно продается то есть кому нужно 4 то соответственно покупает два таких комплекта будет у вас 4 колонки так ну и вес, кстати, 4,5 килограмма их совместный. Так, ну и давайте откроем, посмотрим, что находится внутри. Так, внутри у нас находится конкретно две стойки. Так, ну тут диаметр где-то 10 миллиметров, ну и отверстие небольшое, где-то 8-7 миллиметров для кабеля. Так. Сама фиксация. так ну здесь уже где-то 12-15 миллиметров так ну и на конце есть резьба так здесь их две штуки так дальше здесь у нас скорее всего Ну, комплект поконечников на верхнюю часть да, еще небольшой по скриптам части разъединяются То есть сначала привинтили установили кабель колонки ну и система крепежных винтов То есть различного диаметра под различную резьбу Ну и шайба. То есть можно выбрать под свой вид комплекта колонок. Так, ну и непосредственно Сами опоры, судя по Так, ну день где-то 20 по 20. Сделано из металла сталь. Так, ну и утяжелитель груз с резьбой, на которые накручивается. То есть основное масло где-то 4 килограмма забирает этот груз. Так, ну и внутри находится инструкция по сборке и по комплектации. Ставим на паузу, кому интересно. Так, ну и комплект сборки достаточно все просто. Приментить, приментить. Так, ну и выбрать тип колонок. Ну, туда же, под босс-акустику. Она была рассчитана в основном. Ну, либо под другие виды. Вот такой комплект поставки подставок под колонки для того, чтобы ну, если вам некуда ставить, либо вешать на стену, то достаточно хороший комплект предусмотрен под колонки. единственное в основном, то есть скорее всего держит небольшие веса килограмм два, но рассчитан до четырех с половиной килограмм конструкция достаточно надежная Так а здесь кабель выходит внизу. так ну всем кому было полезно спасибо за внимание ну и для до дальнейших распаковок всем удачных покупок и до новых встреч